с вами game persona и сегодня в этом видосике мы с вами посмотрим на новый патч который вышел сегодня ну, точнее вчера то ну, скорее всего где-то вечером потому что вчера я этого патча не видел ну, в общем неважно вышел сегодня посмотрим на его изменения что добавили что изменили что улучшили, погнали так это мы читать не будем Чем мы ослабили сейдж? Уверяем вас, что ничего не имеем против медиков. Э, людям, которые не знакомы с Riot Games, их League of Legends и так далее, кто никогда не читал их патчноутов, они, скорее всего, не поймут. Но у Riot вот довольно своеобразное чувство юмора, но очень хорошее, качественное. Мне нравятся их вот эти всякие прикольчики. Итак... Главное изменения. изменение Sage. Случайный выбор сфер. Новые виды сфер. Исправление. Более плавная работа игры во время боя. Исправлена Рейна и Сайфер. Хм. Так, погнали. Игровой процесс и баланс. Sage. Дальность применения сферы барьера сокращена с 20 до 10 метров. Ну, кстати говоря, это... Я думаю, довольно... Хорошие изменения, потому что иногда, когда сейдж просто убегает там с километрового расстояния, ставит свою стену, и у тебя даже нет возможности, скажем так, ее быстренько убить. А... Хорошее изменения, мне нравится. Я думаю, сейдж-мейнеры, конечно, будут беситься, но это полезная, полезная штука. Новые виды сфер. Сфера здоровья мгновенно начинает восстановление здоровья всей команды. Эффект длится 20 секунд, восстанавливает 12 единиц здоровья в секунду. Звуковые и визуальные эффекты воспроизводятся только если игрок восстанавливает здоровье. Кстати, это прикольно. Это довольно, довольно сильная сфера. За нее, так скажем, можно и бороться. Если там пол полтимы и просто вы подбираете эту сферу и у вас вся тима хилится. 20 секунд, типа 12 хп в секунду. Типа нифига себе, нормально, нормально. Имбалансная сфера, мне кажется. Но весьма-весьма полезно. Сфера ловки Накладывает эффект паранойи на всех противников через 3 секунды после захвата сферы. Длится 10 секунд. Дальность обзора существенно падает. Изменяется поле зрения. Слышат фальшивы, фальшивые звуки шагов и стрельбы. Вот это, кстати, прикольная штучка. Это довольно интересная механика. Посмотрим, что из этого получится. Включает мини миникарту. Золотое оружие. Предоставляют захватившему игроку золотое оружие. Золотое оружие убивает одним выстрелом. Ага, то есть, типа, просто неважно куда в ногу, в руку, типа в тушку. Просто один шот, один kill. Окей. Всегда стреляет с максимальной точностью. Агент передвигается с такой скоростью, как если бы был выбран нож. Понимаю. Хорошо. Оружие один патрон в магазине и два запасных патрона. При убийстве возвращает игроку один патрон. То есть, по сути, если у тебя все хорошо с аимом, и ты получил эту пушку, то ты по факту можешь э, просто весь раунд изи затащить. Типа, три патрона у тебя э, есть шанс на две ошибки, скажем так, если убиваешь, то тебе доп патрон дается, и все это с одного выстрела. Окей. Теперь игроки получают одну очку абсолютного умения за любую подобранную сферу. Хм, тоже неплохо. Теперь есть тоже смысл даже любые сферки поднимать, окей. Улучшение производительности. В этом патче основным направлением работы стало повышение быстродействия во время боя и общее улучшение производительности игры на мощных компьютерах. Теперь в боях смена кадров станет еще более плавной и в зависимости от мощности вашего устройства вы также сможете наблюдать повышение частоты кадров в различных ситуациях. Плюс поезд на средних и мощных ПК мы смогли устранить ряд ограничений производительности, связанных с недостаточной производительностью процессора. Это также может улучшить быстродействие игры на менее мощных устройствах, но изменения будут заметны лишь во время боя. Добавлена поддержка многопоточного рендеринга для мощных устройств. О, о, о. Вот, это, вот это очень классная штука. Это реально очень классная штука. Если ваше устройство соответствует требованию, для работы на какой то в вашем меню настроек, качество графики появится возможность включить-отключить данную функцию. На мощных устройствах функция включена по умолчанию. Кран выхода из игры теперь показывает карту, на которой проходил последний матч, а не Бримстоун и Сэйдж, входящих в телепорт. Э -э -э ладно, наверное... Типа... Есть в этом смысл или нет? Я не особо уверен. Типа... Какая разница Ладно. теперь задание на экране окончания матча сортируется по типу и этапу выполнения слегка изменен внешний вид элементов интерфейса контрактов и боевого пропуска верхней части экрана тоже надо будет посмотреть камера сайфер больше не будет транслировать картинку из под земли если их устанавливать на раму ворот на карте бинт вот это хорошая штука это очень хорошая штука только вопрос теперь в том это только вот эта камера не будет, типа, транслировать картинку из-под земли. Потому что, допустим, если найдут э, еще какие-то места багованные, под которых, типа, оно через землю будет все просвечиваться, то, типа, их будет просто отдельно исправлять. Окей. Okay. Но, в принципе, все равно это хорошо. Это хорошо. может блокировать закрытие ворот телепорта на карте Бин с помощью кибер-клетки. О, тоже очень классная штука, потому что это реально многие этой хренью пользовались. Как-то вот так... Ну, по сути, дела, по сути дела, что мы имеем в итоге. Э, иногда, как я понимаю, читать full почта реально особого смысла нету. То есть, вот они вывели вот такую картиночку информационную с главными изменениями. И этого в принципе достаточно. То есть, посмотреть на эту картиночку и найти в самом почнете вот именно конкретно вот эти пункты. Ну, в принципе, если так ради интереса, то можно и почитать весь патч потому что, ну, на самом деле, там есть парочка реально хороших исправлений, ошибок и прочих, которых, допустим, нет в основной этой картиночке. В общем, насчет Sage я доволен. Это вполне классная штука. Прям очень хорошая. Одна из исправлений сайфера тоже мне понравилось. С камерой этой очень хорошо. И... Добавление многопоточного рендера. Это прям ну, торт. Пушка. Офигенно.